Там где, там где. Туда хорошо, сюда пошел? Что, все хорошо. здесь, там Сюда женщина. Все, Понимаю. Все, зафиксировал, можешь посмотреть. Да, Смотри я на под... меня, Смотри на меня внимательно. Но я теперь Это под... читать. Ну, я, я поддерживал, много, да. Ты поддерживал Путина, да, и реш... поддерживаешь армию России. Как-то ты не хорошо о флаге Украины, да?